Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такую салфетку с объемными элементами. Лепестки расположены в нахлест, и это придает 3D-эффект. В салфетке 15 рядов. Делаем начальную петлю и набираем цепочку из 8 воздушных петель. Замыкаем первую и последнюю петли в кольцо соединительной петлей. Первый ряд 3 воздушных петли подъема. Плюс 19 столбиков с одним накидом в кольцо. Девятнадцатый столбик связываем с третьей воздушной петлей подъема соединительной петлей. Второй ряд. 4 воздушных петли подъема плюс еще одна в узор. В ближайший столбик вяжем столбик с двумя накидами. Воздушная, столбик с двумя накидами в следующий столбик, воздушная, столбик с двумя накидами в следующий столбик и так вяжем до конца. Когда 19 столбик готов, набираем одну воздушную и связываем ее соединительной петлей с 4 воздушной петлей подъема. Третий ряд 4 воздушных петли подъема и столбик с двумя накидами в ту же петлю основания. Воздушная, над следующим столбиком вяжем 2 столбика с двумя накидами. Воздушная, 2 столбика с двумя накидами в следующий столбик. Таких элементов будет 20, как и в каждом ряду. После крайних двух столбиков набираем одну воздушную. Связываем ее с четвертой воздушной петлей подъема соединительной петлей. Четвертый ряд. Над воздушными петлями набираем 4 воздушных петли подъема. 2 накида и вяжем столбик над столбиком этой пары В третьем ряду мы вязали между элементами по одной воздушной. В этом ряду будем вязать по 2. И над следующей парой столбиков вяжем 2 столбика с двумя накидами. 2 воздушных, 2 столбика с 2 накидами. И так до конца ряда. Когда последняя 20 пара связана, набираем 2 воздушных. Связываем их с четвертой петлей подъема соединительной петлей. Пятый ряд. 4 воздушных петли подъема. столбик с двумя накидами между двумя столбиками предыдущего ряда и столбик с двумя накидами во второй столбик этой пары. В этом ряду, как и в предыдущем, тоже будем вязать по 2 воздушных между элементами. Вяжем в первый столбик следующей пары. Между столбиками. Во второй столбик. 2 воздушных и три столбика над каждой следующей парой. В конце ряда после крайних трех столбиков набираем две воздушных, И соединяем их с четвертой петлей подъема. Шестой ряд. Четыре воздушных петли подъема. Теперь будем вязать столбики с двумя накидами с общим верхом. Вяжем столбик над вторым столбиком. Два раза связываем по 2 петли. 2 накида. И вяжем над третьим столбиком. Два раза связываем по 2. В данном случае на крючке 3 петли. Связываем их вместе. Теперь набираем 5 воздушных петель для перехода. Вяжем 3 столбика с двумя накидами с общим верхом, то есть каждый не довязываем до конца. Здесь петель подъема не было, поэтому на крючке 4 петли. Связываем их вместе. пять воздушных и снова 3 столбика с двумя накидами с общим верхом. После крайних трех столбиков вяжем 5 воздушных, связываем их с четвертой петлей подъема. Седьмой ряд. В нем мы будем обвязывать наши воздушные петли столбиками без накида. А над столбиками будем вязать петельки из воздушных. Набираем 3 воздушных. Над пятью воздушными вяжем 6 столбиков без накида. Три воздушных. Шесть столбиков без накида. Три воздушных. Шесть столбиков без накида и так до конца ряда. В конце связываем столбики с петелькой из трех воздушных соединительной петлей. Дальше двумя рядами создадим сеточку. Восьмой ряд. Набираем 11 воздушных петель. В ту же петельку, откуда выходят воздушные, вяжем столбик с тремя накидами. То есть 4 раза связываем по 2 петли. Получился вот такой треугольник. Дальше вяжем так. В следующую петельку из трех воздушных вяжем столбик с тремя накидами. Шесть воздушных. И второй столбик с тремя накидами сюда же. Получился второй треугольник. И такие нужно связать в каждую петельку. Столбик с тремя накидами. Шесть воздушных столбик с тремя накидами. Когда последний треугольник готов, связываем его с пятой воздушной петлей первого элемента. Девятый ряд. Набираем 12 воздушных петель. В ту же петельку оснований вяжем столбик с тремя накидами. У нас снова получаются треугольники, но они сдвинуты по отношению к предыдущему ряду. Столбик с тремя накидами между треугольниками предыдущего ряда. Семь воздушных столбик с тремя накидами в ту же петлю. Также вяжем следующий треугольник. Такую сеточку довязываем до конца ряда. В конце ряда последний треугольник соединяем с пятой воздушной петлей подъема. Приступаем к десятому ряду. Здесь я буду менять нить. Если вы вяжете салфетку одного цвета, то просто продолжайте вязать. Если тоже вводите ниточку другого цвета, то последнюю петельку нам нужно распустить. Через них вводим нить другого цвета. Закрепляем ее в вязании. И начинаем обвязывать воздушные петли. Над семью воздушными свяжем 9 столбиков без накида. Хвостик сразу прячем в вязании. Теперь петелька из трех воздушных. И следующий участок обвязываем также девятью столбиками без накида. 3 воздушных, и вязание повторяется. В конце ряда после 9 столбиков вяжем 3 воздушных петли и соединяем их с первой петелькой ряда соединительной петлей. Одиннадцатый ряд. Набираем 20 воздушных петель. Снизу отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в седьмую вяжем соединительную петлю. То есть замыкаем 20 и седьмую. Набираем еще 6 воздушных петель. Вяжем столбик без накида в петельку из трех воздушных. У нас получилась основа для первого лепестка. Снова набираем 20 воздушных петель. Седьмую снизу вяжем соединительную. И еще 6 воздушных. Столбик без накида в следующую петельку из трех. Вяжем такие элементы до конца ряда. Их будет 20. У меня все готово. 12 ряд. Одна воздушная петля подъема. И теперь над 6 воздушными мы свяжем 5 столбиков без накида. Теперь в большую петельку нужно связать 17 столбиков с двумя накидами. И так по кругу. Все столбики готовы. Вторую часть лепестка обвязываем также 5 столбиками без накида. Это первый лепесток. Перехода между элементами нет. На втором лепестке сразу вяжем 5 столбиков без накида. 17 столбиков с двумя накидами в петельку. И еще 5 столбиков без накида слева. Так обвяжем каждый лепесток. Все готово. Двадцатый лепесток фиксируем к петле подъема в начале этого ряда. Тринадцатый ряд. Набираем одну воздушную петлю подъема и 2 в узор. Вяжем в каждый столбик столбик с двумя накидами. а между ними по одной воздушной. То есть у нас будет 17 столбиков с двумя накидами и 16 воздушных петель между ними. 17 столбиков связаны, а осталось довязать 2 воздушных петли. Столбик без накида между элементами. И схема повторяется. 2 воздушных. 17 столбиков с 2 накидами, а между ними по 1 воздушной. Так обвяжем каждый лепесток. Тринадцатый ряд готов. Лепестки уже ложатся в нахлест. Осталось связать еще один ряд такого же цвета. После двадцатого лепестка я набрала две воздушных и соединила его с первым. Четырнадцатый ряд. Начинать его будем с третьего столбика. Для этого поднимаемся до него соединительными петлями, петля в петлю. Вяжем и над столбиками, и в воздушные. Над третьим останавливаемся и набираем 4 воздушных петли подъема. Плюс 2 в узор. В следующий столбик вяжем столбик с двумя накидами. 2 воздушных. Столбик с двумя накидами в следующий столбик. Две воздушных. Столбик с двумя накидами. Мы вначале пропустили два столбика и в конце не довяжем два. Вот так должен выглядеть лепесток в этом ряду. Останавливаемся за два столбика до конца. Следующий лепесток начинаем вязать также с третьего столбика без перехода. Столбик с двумя накидами. Две воздушных. Столбик с двумя накидами. Две воздушных, столбик с двумя накидами. Между лепестками образуется ромбик. Два столбика в начале и два в конце каждого лепестка не провязываем. Все лепестки готовы. Они без дополнительных усилий уже ложатся в правильное положение. Осталось сделать кайму. Я возьму нить ирис более яркого цвета. Вводим нить между любыми двумя лепестками. Фиксируем ее, вяжем столбик без накида. Три воздушных. И еще один столбик без накида сюда же. Над двумя воздушными вяжем два столбика без накида. Столбик без накида над столбиком, три воздушных, столбик без накида сюда же. Над двумя воздушными 2 столбика без накида. Над столбиком вяжем столбик без накида, три воздушных, Столбик без накида. Два столбика без накида над воздушными. Так обвязываем все элементы. У меня все готово. Хочу обратить ваше внимание, что между лепестками мы вяжем один пико, а не два в первые и последние столбики. А вообще кайма может быть любой по вашему усмотрению. Салфетку нужно намочить в прохладной воде, а затем накрахмалить, правильно разложить и дать высохнуть. Тогда лепестки будут хорошо держать форму. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии.